Для формирования заявления на выдачу денежных средств под отчет запустите сет. Далее выберите в меню верхнего уровня раздел «Служебные» в меню второго уровня заявления. На панели выберите значок «Плюс», откроется форма подачи заявления. Выберите из выпадающего списка в поле «Вид заявления» пункт на выдачу денежных средств под отчет. В поле «Цель выдачи средств» обратите внимание на две существенные группы, аванс и возмещение. Аванс выбирается, если затраты еще не были осуществлены. Если вы подаете заявление после осуществления расходов, тогда необходимо выбрать возмещение. Подробно заполните поле содержания, примерный текст указан в видео. Залог успешного согласования заявления ⁇ это верный выбор таких параметров, как источник финансирования, проект, статья оборотов. Данные параметры выбираются с учетом наличия средств на смете ЦФО. Если есть документ основания в СЕД, Обязательно осуществите привязку к нему, это позволит сотруднику, обрабатывающему ваше заявление обработать не обращаясь к вам. После внесения всех данных, обратите внимание в блоке согласования на список согласующих и их порядок. Далее выбираете решение «Отправить на согласование» и жмете «Ок». После возвращения из командировки в течение трех дней, вам необходимо направить, через 1С-задачник или портал вместе авансовый отчет с приложением первичных бухгалтерских документов. Как это сделать, смотрите отдельное видео.